Всем привет! Вы снова на канале Вкусняшки от Яшки. Как у вас дела? А? А? Напишите в комментариях, как у вас дела. Вот. Всем спасибо за то, что подписываетесь на канал, ставите лайки, конечно же, прожимаете колокольчик. Вот. А, ребят, сегодня, сегодня, сегодня. Сегодня мы будем готовить закуску. Довольно-таки интересная закуска. Она распространена в Европе, в Китае. Ее готовят абсолютно по-разному, то есть добавляют разные абсолютно специи. Короче, перейдем сразу к делу. У нас сегодня вот такие вот будут перепелиные яички маринованные, конечно же маринованные. Я пробовал делать разные. Я пробовал с куриными яйцами, пробовал именно с перепелиными яйцами. Ну, на самом деле просто именно порционно. Приятно, получается именно удобно, вот именно с перепелиными яйцами, прям классно получается. Все-таки с куриными они ну, большие, не так удобно. А эти прям маленькие, так четенько, порционенько, так хоп, закинул там ну, под пеное, там или под более э, такие тяжелые, скажем так, напитки. В общем, сегодня я вам покажу это таинство, как это приготовить. Поехали! У нас сегодня их 40 штучек, а вернее, две упаковочки. Я пробовал 20 штучек, замариновал, но они что-то очень быстро улетели, прям крайне быстро. Поэтому сегодня будет у нас 20 штучек. И я вам тоже это советую брать так же. Короче, перекладываем их в какой-нибудь ковшик или что-нибудь, кастрюльку, где мы их будем отваривать. Ну, думаю, как отваривать яйца, это особо рассказывать не нужно. Единственное, что, естественно, они, так как они... Раза в 3 меньше, чем куриное яйцо, они варятся тоже по времени намного меньше. Закипели буквально 3 минутки и все, и яйцы готовы. Ой, минус раз. Одно яичко пострадало при транспортировке. В итоге у нас теперь не 40, а 39. Ну, ничего страшного. Думаю, переживем. Короче, перекладываем их сначала сюда. Потом заливаем водичку и на плиту. А дальше мы будем готовить самое интересное, это непосредственно сам маринад, в котором они у нас будут лежать, ну, им нужно полежать хотя бы 24 часа, чтобы они хорошенько промариновались. Я пробовал, когда замариновал их, пробовал их через там где-то пару часов, да, они, они, короче, сразу же, очень быстро, буквально через час-два меняют цвет свой, и это ложное впечатление того, что они уже замаринованы суть в том, что чем дольше они будут лежать в маринаде, тем они сильнее наберутся вкуса, аромата вот тех всех специй, приправ, которыми мы будем снабжать маринад для них вот, короче, все, наливаем воду в наш черпачок и ставим на плиту их варить итак, для маринада нам потребуется, естественно, соевый соус короче по количеству, фиг его знает. Наливаем на глаз. И пока оставляем. Короче, убираем это пока в сторонку. Вот. Занимаемся дальше. Дадим нашему соусу остринку. Написано было, что это чили перец. Короче. Уж поострее сейчас. Я думаю, да. Как нет? Чтобы было не поострее... Нам нужно отчегрыжить попку, разделить перчик пополам, Чтобы он был менее острый, берем. Так, хлобысь, вот эту серединку вместе с семечками нам нужно отсюда убрать. Мне на самом деле очень интересно, он все-таки острый или не острый. Потом. Сейчас попробую. Убираем со второй половинки также серединку с семечками. Можно было это сделать ложечкой. Ну. Пальчиками удобнее. Я так считаю. Вот. Убираем, убираем, убираем. Перчик у нас очищен. Нам нужно его нарезать. И, наверное, попробовать. Какой он на остроту. Ну, походу, туда не один перчик пойдет. А их несколько будет. Это уже второй перец. Нам нужно найти острый. Я хочу, чтобы была остринка. На нёх было написано, что это чили. Это третий. И на самом деле он последний, к сожалению. Будем его пробовать сейчас. Оп. Не, У нас маленький. Ну, как же бы сказать? Сами косточки, ну, есть небольшая стринка, а в остальном он как болгарский. Короче, крошим вот тогда вместе с косточкой, потому что небольшая стринка в ней все-таки присутствует. Поэтому покрошим, значит, так, кольцами. Просто берем тогда и колечками вот такими вот. Хоп, и я думаю что вот этот тоже так же накрошим, Так уберем наверное здесь вот их нет, вот этой части, здесь они уже пошли, все, и также отправляем это в наш маринад. Готово. Дальше для пикантности и пряности нашего маринада мы отправим туда имбирь немножко, чтобы он у нас там чуть-чуть проварился, и Отдался все свои ароматы именно в маринад. И естественно, чтобы маринад быстрее пропитал яйца перепелиные. Я думаю, вот такого кусочка нам будет достаточно. Хотя давай еще чуть -чуть. Я думаю, так будет достаточно. Нарезаем его просто такими кружочками, шайбочками. Не знаю, как это. правильно, вот так. Все, и закидываем туда же соевый соус. Следующим ингредиентом у нас пойдет... Знаете что? Это, так, конечно, знаете, это наш любимый чесночок. Хлобысь, хлобысь. Короче, здесь вообще вот, вот сколько вам хочется, вот столько и добавляете, как вы считаете нужным, Все зависит только от ваших предпочтений. Я добавлю, ну так, умеренно. Я думаю, зубчика 4, наверное, 5, примерно так чтобы все-таки чесночок чувствовался так как это тем более у нас закуска она должна быть у нас ароматной поэтому чесночок лишним там быть в принципе не может Так, яйца у нас отварились сейчас я вам расскажу небольшой лайфхак как сделать так чтобы яйца офигенно почистились короче это вода из морозилки да это не лед но она прям холодная Суть в чем, нам яйца нужно будет сейчас создать для них шоковую такую перепад температур из кипятка просто в ледяную воду. Тогда под корочкой, точнее между скорлупой и самим яйцом, образуется испарина, которая как раз таки и отделит хорошенько скорлупу от самого яйца, и яйцо будет чиститься просто идеально сейчас дальше покажу сейчас только добуду лед а, он, прикинь, он к пальцу прилипает или палец прилипает к нему все, яйцо у нас прямо вот горячее и теперь делаем так в ледяную водичку опускание у нас тут чуть поваляется, а мы пока продолжаем заниматься маринадом. А мы продолжаем продолжать, просто берем чесночок, его хлобысь, отправляем туда же, хлобысь, туда же, просто чтобы он чуть получше отдавал свои ароматы. Так, готово. Короче, дальше у нас пойдет вот Такая штучка, это бадьян. А, на самом деле довольно-таки спорная такая приправа. Она очень мощная. Вот такой одной звездочки на вот этот, на вот эту вот тару будет просто за глаза. Я даже больше скажу, что сейчас я ее туда кину эту звездочку. Она у нас поварится с этим всем. Потом я ее туда выкину и все. Не перебарщивайте с этой штукой, потому что она очень сильно. По запаху похоже на лекарство от Город Пиктусин, кажется, называется. Очень сильно на него похоже. И очень мощная. Поэтому одна звездочка максимум. Все, кидаем ее туда. И дальше. Пару-тройку горошин душистого перчика. И обязательно нам нужно немножко это все уравнять. Мы добавим туда столовую, я думаю, даже полторы столовые ложки сахара. Вот, теперь... Теперь самое важное. Нам нужно налить туда воды, чтобы у нас это был не концентрат, а именно соус. Смотрите, воды нужно сначала налить, потом смешать, перемешать, чтобы сахар растворился хорошенько и попробовать. Если это, это в общем должно быть солененьким, но не гиперсоленым, потому что Тогда это есть будет ну, так себе яйца наши. Вот. А с перцем уже там с чесноком можно играться по-разному. Там кто-то любит больше, кто-то меньше. Это уже на любителя. Но именно с водой и соевым соусом тут не переборщите. Так, ну вот вроде размешали. Сахар сейчас чуть-чуть попробуем. Пробуем наш рассол, маринад. отлично я думаю вполне достаточно он такой немножко кисленький чуть-чуть сладенький пока что не ни остринки ничего такого не чувствуется все отправляем на плиту и немножко его нужно погреть покипятить чтобы все смешалось все ароматы все вкусы все кипятим ну что ящики, яйца наши остыли пока у нас там маринад закипает мы приступаем к самой-самой приятной, в кавычках, работе в данном рецепте. Нам нужно их все почистить. Мы берем и чистим. Вот, видите, с вот так, хоп, и прям ленточками, хоп, и снимается. Вот если бы мы не закинули бы в ледяную воду, такого бы не произошло. Мы бы сейчас бы стояли и мучились. Короче... Короче, кайфуем. Это надолго. Единственное, что вот такие вот мелкие-мелкие кусочки скорлупок туда остаются. Их по-хорошему бы прям надо аккуратненько счищать. Не кайф, да, потом, чтобы когда кушали, попалась где-то на зубах эта штучка хрустящая. Ну, хотя, кто знает, кто знает, может быть и было бы как закусочка прикольно. Так, сейчас, одну секунду, немножко подмешаю наш маринад, он тут уже подзакипает. Пока сейчас немножко он прокипит, как раз пока почистим яйца. Ну что, этот маринад наш уже готов. Сейчас мы сразу отсюда выкорим вот эту вот штуку. Ребят, не забудьте ее серьезно. Теперь мы берем, у нас есть вот такая классная баночка. Если вы вспомните, в каком видео она участвовала, напишите, поставьте лайкосик. Я думаю, старенькие вспомнят. Теперь мы берем, вываливаем туда наши яйца. Не наши, вернее, перепелиные, конечно же. Ага, шуточки за 300. Кошка начала бушевать почему-то. Переваливаем их сюда. О, прям полная баночка получается, ништяк. И заливаем, сколько влезет нашего маринада. Ну, я думаю, хорошо. Так, маринад влез весь, влез весь, но наши овощи влезли, к сожалению, не все. Поэтому положим их сверху, чтобы они дальше раскрывали свои вкусы маринада, давали их яйцам. Все, теперь закрываем. И оставляем на 24 часа. Ну, а уже завтра будет дегустация. Так, ребят, ну все. Яйца у нас уже в маринаде. Вот. Оставляем их на 24 часа. А завтра вечером уже будем дегустировать. Вот. Для нас это будет 24 часа, а для вас это будет просто и снова здрасте. Вот. У нас прошло 24 часа, а у вас, к сожалению, нет. Ладно, надо, я так понимаю, уже дегустировать. Ну что, настал самый интересный момент. На самом деле, самый любимый момент в этом все. Будем дегустировать. Очень пряно ну остроты на самом деле практически нет ну вы помните какой был этот перец особой остроты он нам не дал но чесночок чувствуется соевый соус естественно небольшая кислинка от бальзамика блин ну это прикольная закуска на самом деле очень интересно делается довольно таки просто вы сами все видели и поверьте она будет в холодильнике стоять довольно таки долго ничего с ней не случится и а если к вам придут гости, и вы достанете вот эту штуку там под пивасик или еще под что-либо, это будет идеально, просто идеально. Это улетит вот просто в момент. Классная штука, пробуйте, делайте, радуйте своих родных и близких. А, ну, я не знаю, что еще сказать на самом деле. Это офигенная... это офигенная закусочка, да. Угу. Не забываем про подписочку на канал, прожать конечно же колокольчик, поставить лайкосик и написать комментарий обязательно, вот. Ну и до новых встреч!